Те тела, от которых исходит свет, называют источниками света. Существуют разнообразные источники света. Одни из них тепловые, излучают свет потому, что имеют высокую температуру. К таким относятся солнце, звезды, пламя свечей, горящего дерева или газа, поток лавы, извергающийся из вулкана, нить электрической лампочки. Другую группу составляют люминесцирующие источники света. Вы очевидно знаете, что в природе встречаются тела, которые сами излучают свет, но при этом остаются холодными. Например, светлячки и некоторые морские животные. Излучение света такими источниками не зависит от температуры. Люминесцирующими источниками являются люминесцентные и газосветные лампы. Люминесценция может возникнуть при ударе. Например, при раскалывании куска сахара в темноте можно увидеть его свечение. Светится экран телевизора, монитор компьютера. Люминесценция может сопровождать различные химические реакции, например, гниение дерева или различных животных. В морях и океанах люминесцирует вода из-за наличия в ней светящихся микроорганизмов. Многие тела, от которых исходит свет, сами его не излучают. Они светятся только тогда, когда на них попадает свет от некоторого источника. Например, ночью при ясной погоде мы различаем предметы, которые освещены лунным светом. На поверхности моря, озера или реки можно наблюдать лунные дорожки. Поскольку температура Луны меньше 800 градусов Цельсия, Сама она свет не излучает. Луна лишь отражает свет, падающий на нее от солнца и является источником отраженного света. К подобным источникам света относятся планеты солнечной системы, их спутники, а также искусственные спутники Земли. Земной шар при наблюдении из космоса выглядит цветным светящимся диском, но сама поверхность Земли не раскалена. Она отражает свет.